Строится крыши твои из мертвого древа. Строится стены твои из мертвого камня. Строятся мечты твои из мертвых мыслей. Крича, смеясь и распевая возвращаются обратно к жизни и забирает то, что ты украл. И визжать стирает кожу с мертвых твоих костей. Глиняная табличка в заброшенном храме Трикстера. <тит> На меня вышла некая особа по имени Виктория. Она утверждает, что представляет клиента, который был впечатлен тем, как я разобрался с Рамирозом. и теперь хочет, чтобы я украл кое-что для него. Цель – волшебный меч, принадлежащий дворянину и коллекционеру по имени Константин. Так о Константине известно немного, только то, что он новое лицо в городе, эксцентричный человек, и держится обычно особняком. Виктория говорит, что меч, вероятно, выставлен на виду, но хорошо охраняется стражей и системами защиты. Если еще она упомянула, что стража сильна и хорошо организована, а планировка особняка прямо таки ставит в тупик. Дом был построен недавно, так что мне пришлось составить свою собственную карту основываясь на наблюдениях и слухах. Кажется, это место настоящий лабиринт. Думаю, если вы достаточно богаты, вы можете построить себе любой дом, даже сумасшедший, чтобы жить не. Это будет очень непростое дело, но и оплачивается оно лучше, чем несколько прошлых заказов. Как обычно, главный ход хорошо охраняется. Но я сумею найти другой путь внутрь. Конечно, забрав меч, нужно будет еще позаботиться о выступлении. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить с вами вора. Итак, у нас на очереди задания под названием меч вот некий а, константин некий константин некий я так понял да а, да некий константин короче сказал чтобы мы украли меч заказал нам украсть у него меч не, не, не у него а короче его меч украсть вот я вообще, что-то у меня башка не варит Вот, сложность эксперт я а, получу меч обыскапкой верхние этажи Пока ты здесь набери добычу Еще на 1500 монет Не убивай стражников, найди какой-нибудь Компромат на Константина Выбери со особняка а Получается не Константин Мне нужно украсть меч Константина Некому клиенту Я думал это Константин э, ми, Меня нанял Вот, понятно, короче Нужно еще, смотри, компромат на Константина На этого найти, потому что мы не знаем, кто это такой Мы не знаем, кто это И мы не знаем, если бы мы знали, кто это мы... Но мы не знаем, кто это Так, погоди, а, карта Внешняя стена, внутренний двор, парадный вход Главные ворота Первый, второй, третий этаж а, Нет, не перелистывается, да? Здесь только указано, что три этажа Но не перелистывается ничего Понятно Так, окей, давай у нас 2 606 короче деньги а -а -а, водяная стрела по-любому нам нужна будет берем наверное, из десяточек так маховую стрелу так у меня есть там маховая 2 да ну давайте 4 пускай будет так что что что что что нам стрелы с веревкой тоже пригодятся я думаю так, а, шумовая стрела нафиг нужна Так, а, бомба, липушка, мина Мина нам не нужна Нет, не нужна Огненная стрела нам тоже, в принципе, не нужна а, Вспышки нам нужны Нам нужны вспышки Да? Да а, Нам нужны вспышки и можно исцеляющие Одно зелица Все, отлично, погнали Еще и 400 золотых у нас осталось Окей Итак, собственно, э -э, обыскав верхние этажи, э -э, судя по всему, значит, меч находится на верхних этажах, раз так написано, типа, обыскать э -э, верхние этажи. Так, ну, надо сначала разобраться, как, ну, в принципе, я уже вижу, как можно забраться на верхний этаж, веревкой. вон туда на балкон, и там, собственно, дверь, да? Ну, окей, давай-ка... Сейчас посмотрим просто здесь еще. Так, в дубинку сразу. Думаешь, что-то может случиться? Наверное, нет. Но не расслабляйся. Только не я. Тихо, тихо. Так, ну это главный вход. да? Гаррит сказал, что... Ой, тихо, тихо, тихо. Гарри сказал, что главный вход очень-очень хорошо хранится. Погоди, он сюда идет, что ли? Я в тени? Я в тени. Смотри, у него шлем. А -а -а -а. Пробьет дубинка шлем-то. О! И первая соточка. Первую соточку на мунтили. На, на мунтили. Тихо, еще кто-то идет. что то двигалось так я короче надо его отсюда убрать и унести наверное куда-нибудь вот сюда потому что я так думаю что там может еще кто-то ходить так окей ладно там главный вход и в принципе я сказал что он хорошо охраняется и нам туда не попасть ой какие какое странное окно проектировщик как-то смазал немножко да так ладно где мои стрелы с веревкой вот это я метка так давай вот здесь па ништяк Это чем, компо росло или а, так и должно быть? Так, ну, я думаю, пускай, наверное, да, висит у нас стрела, потому что Может, уходить будем так же. Дверь открыта. Может, меня здесь кто-то ждет? Деньжета Меня здесь стопудово ждет кто-то <свист> Денежки мне оставил Так, что там по карте? Я на втором этаже Допустим Я на втором этаже Но давайте найдем лестницу Спустимся на... Опа, вот лестница Спустимся на первый этаж И как вот По старинке, по канону Начнем исследовать с первого этажа. Да? Mm -hmm. Да. Я думаю, так будет поинтересней Так. Аккуратно А... а? что это за загоны? Мы, собственно, не знаем о Константине вообще ничего, кто он такой, что вообще это новый человек. И, в принципе, может выпасть так, что он может быть каким-нибудь вообще... Вообще, вообще там, типа, наикрутейшим каким-нибудь чуваком. Вот. Ну, бляха. Мне уже нравятся эти коридоры. Вкус, в принципе, у чувака есть. Оп. Мне я Тихо ты. Ты же вроде в тени. И что сможешь долго прятаться Ключ, хорошо Бляха, мне просто повезло Так, куда-нибудь спрятать Ну, пускай, ладно, здесь лежит Но Свет я не буду ему вырубать Потому что я думаю, здесь никто не ходит больше Я надеюсь на это да блеха. <звучит> так, ладно. Собственно, я здесь... Здесь потушу. Окей, ладно, так может будет получше. Так вот, я говорю, мне уже нравится коридоры строения просто ты посмотри ты просто посмотри разнообразие какое да до до того ну до эт, э, этого особняка мы были в других особняках там как-то было все так маловато все так э, вообще непонятно да как-то скромненько вот тут прям смотри как он сделано с баба прям при при бабахом прям прям так, тихо не подходит. А, зато отпичка подходит Ништипок. Отлично. Так, а, там охрана ходит. Ладно. Ладно, была, не была заметят так заметит, да? Че, ну, первую, что ли? Эк. Ну, вроде ничего, да? Нет. Тушить не стоит, я думаю. Так, ладно, погнали дальше. Звуки-то какие, звуки. буфриком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Все-таки я выжидал, выжидал момента, а он все-таки. да Че я еще буду тут нянькаться с тобой, что ли? Так. оставим его здесь. Типа это он здесь скрыл, короче, и это а, украл. А потом потерял, осознал, что он, есть, что он украл, короче, и потерял сознание. Okay. Так и этого тоже надо куда-то запихнуть. Давай к нему. Они, короче, его типа украли, они поделили жатву, которую они украли, и короче это друг другу по морде надавали и потеряли сознание и Так. Uh -huh. Ой, мать его, ходов-то. Ой, мать его, ходов-то. Ух ты! Ты посмотри, просто как, какой особнев просто замок, да? Какая красотища. Так, это, наверное, это на второй этаж. Охренеть, целый бар. Крутя, крутя. Дорогое винишко я заберу. Нет, здесь никакого дробаша. Как об... Опа. Знаешь, как обычно в этих убор... Барменов это, дробаш. Это блуждает, непонятно где. Где-то наверху. Сэр, это вы? там У нас Леха. Вот это я сейчас зря сделал. Падай! Получи! А -а -а -а. Ай! Это я зря сделал сейчас, короче. Просто... Просто, ж... Просто ждем. Кто там шумит? <пыль> Все ключ так это у нас опять на второй этаж идет пока мы туда не идем сейчас этого я за барную стойку короче выкину там-то искать никто не будет хотя если вдруг кто-то знаешь захочет а, горло себе залить короче то он, возможно мог может и увидеть Готовка такая позалоченная вообще, да? Бля, сколько комнат, сколько вообще мест, сколько, сколько разнообразия, да? Я чувствую, интересная миссия будет. Так, ладно. Я уже, знаешь, куда-то так вот в разнобой хожу. Ух ты, божь мой картины, на грубики, да, похоже? Может, это реально гробы Да фиг знает. Так, Има задница раскрыта Вот это мне нравится Картина прикольная Да, типа смерть с косой Дамы такие по бакам Так, а что здесь нет? Ничего это... Здесь какая-то прикол Ну не прикол, а этот секрет Тихо А, не, по всем бьется, да? Так, ладно Ой, а чё так оскочил-то? город ты чё? А где? Где он топит? А это чё за место? А, да ладно, там окошко, я и не видел окошко. Так, погоди, или он здесь ходит? А, -а, а, ну что? так. И на такой закаулочек, да? Нехилинко. А, зелье исцеляющее, окей. Так, а там что? А, -а, -а это главный вход, ёпти мать. Сюда. Так, а вот и главный вход, в принципе, да? Клюво, да? Смотри. Ну, в принципе, можно будет сбежать через главный вход, вот а так спокойно. Я что-то зачистил. Как бы. Длинная стрела. Хорошо. Так, а вот эти штуки отрежутся, нет? Я свою визитную карточку бы оставил. Смотри, тут даже черепа какие-то нарисованы. Очень клево. Ладно, погнали. Так, а здесь я был, ага. Я круг, круг сделал. Так, оттуда я пришел. Ага, ага, ага. я потом пошел. Бляха, тут еще и подвал есть. Да ладно. Да ладно, тут еще и подвал есть. А, эта дверь вообще не открывается. Понятно, ладно. Так, ну на второй этаж потом пойдем. Вот еще двери, где я не был. А, был здесь. А тут? А тут не был. Это кухня. Это кухня. Жрачка. нам нам нам нам нам нам, нам. Так, ничего там в нет. Погоди, а сколько мне? Всего на полторы тысячи? Я думаю, здесь я до хрена всего найду. Тут, смотри, двери, там двери. А, это... Да? Какой-то странный закоулок такие мраморные да так а это что за дверь тоже коридор чего тут шиптал походу так погоди вот сюда закрыл так а вот здесь сейчас я гляну еще Ой. Принай себе. Внутри особняка сад. Бужечки. Так, ладно, тогда. Нет, на улицу мы в сад не пойдем пока. Да я не волну ни хрена себе тут оказывается еще ой ой ой ой ой уй уй сюда уй Знаю Какой? А? Откуда вот он знал, что я здесь? Я найду тебя. Черт бы тебя подрал. Кто там крадется? Надо маховую стрелу, наверное. Как раз здесь на коврике. Ну... Моя супер фишка работает, которая это... <рес> Резко за спину забегаешь. Пробед цапнул все-таки меня. Так, ладно. Здесь мы посмотрели все. А, это закрыто. Это закрыто! Так мне бы здесь нет не пропустить бы вообще дверей. До хрена всего ходов, так. Угу. Второй этаж Ну, в принципе, наверное, все Да, я здесь посмотрел, теперь надо пора Это, а где этот? А -а -а. Как его? Дида, сад. Пора туда, значит. Я здесь все осмотрел, да? Получается. Так, начало. Друголето. дал а, О, просто дверь не закрыл. Погоди, а в этом камине что-то есть, смотри. Мне а, окей, погнали смотри, а это. ой. уже уже одинаково забрал так а смотри а здесь потолок деревянный я могу в принципе туда он залезть да ой я думал это вода ну как знаешь болотная а это нет какие-то странные формы какие ой мина Окей. О, вспышка. Неплохо. Ну-ка давай-ка просто я сейчас залезу. Я просто думаю, все равно как бы лестница какая-нибудь в любом случае будет он туда наверх. Но я сейчас, короче, хочу просто взглянуть, может, вот, где вот эти вот штуки позолоченные там, может, это что-то есть. Ну, в принципе, я ничего не вижу, да? Прям это... Странное. Так, погоди. Ну да, это второй этаж. И пока мне сюда не надо. Да? Да. <звук> я же на траву упал, ты чё? Так, ладно. Хрен с ним. У меня есть или... Как их там называют? Ой. Это как? Это как сейчас было? Ой, это что такое красный? Это реально какой-то этот сад ботанический. Не заблудиться бы в нем. А, это как, смотри, как фонари. Просто лежат стрелы. Нормально? Ой, дверь эм. Это деревянная или нет? Ой, это обычная стрела. Я думаю, а где веревка? Ну да. О! Получилось. Все-таки получилось. Так, погоди, это я на второй этаж опять залез. Только как-то непонятно, через жопу я залез. Ой! Вы тоже это видите? Эм, а как мне туда попасть? Я сейчас блювану что-то. Можно? Так, ладно, это второй этаж, мне туда пока не надо. Мы пока сад еще не отсмотрели. Окей. Ладно. У меня видос, кстати, к концу подошел. Давайте вот. Закончим вот здесь. Вот. Как раз птички поют. цветочки шумят. Вот. Кому понравилось ставить лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываться на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.